Мужики, всем здорово, лоу... Блин, <смех> что у меня с голосом? Лоу баланс, э, я по комментариям с предыдущего ролика понял, что если я нажму больше не показывать, э, у меня будет вылетать всегда с баттлы, и вы просили нажимать всегда я понял, за это вам лайк и респект. Лоу баланс, это вообще ржака, потому что у нас здесь тысяч. Но все относительно, относительно дефолтных моих роликов, которые я на кейс баттле снимал, там закинул 60 тысяч и так далее и тому подобное, недавние, да, вот эти, это лоу баланс. Каждому такой лоу баланс, я вам пожелаю здоровья и, Каждому лоу-баланс вот такой. Но объективно, 60 тысяч это были большие деньги. Сегодня десяточка. Опять же, не реклама кейс-баттла. Надеюсь, во-первых, сегодня мы бы мог... Он завис, я все понял. Я вас буду вообще этим бесить, но ладно. Короче, надеюсь, сегодня окупимся. У нас на кейс батле на данный момент огромный минус. Огромнейший. Просто офигенный. Поэтому сегодня будем надеяться, что окупимся. Закинул десятку, плюс с этим промиком. Тот, который выкидали он уже, если что, не работает. Вот, кейс батл не окупает вообще. Последние ролики вывод был только один раз, ну и по итогам мы в минусе. Ну, и как обычно, сегодня же Steam. Как обычно, денег нет, но мы идем туда, на что денег нет. Я знаю, что вас это бесит. Ну а перед этим спонсор, без которого не было бы кейс батл на канале Человек-Человек, приятного просмотра. А спонсор этого ролика сайт, с которого очень часто выпадает случайный ширпотреб. Вил дроп. Как этот ширп получить? Да, сразу мы жестко вылетаем в интеграцию. Но смотри, этот барабан крутится раз в 72 часа. Ты перешел по ссылке в прикрепе, да? Крутил барабан, выбил ширп. Дальше. Обновляем страницу. Промокод или 72 часа? Естественно, у вас есть секретный промокод. А лоу балл, он называется, лой активируем. Все, и крутим еще раз, выбираем еще выбиваем ширп и выводим. Все, легоко. Что же еще дает этот промо? Ведь это явно не все. А это, ребят, имбовый промик на 40%. На кейс батле максимально, который мы юзали, 23, по-моему. Здесь 40! Это имба. Почему? Смотри, ты закидываешь... ты сразу вот так получаешь, ой, ну так, да 1400 с косаря сразу получаешь моментом Плюс барабан, там ширп не ширп 1400 есть Дальше такой ты идешь, вот эти кейсы по открывал Тут, по-моему, до третьего ты сможешь открыть И у тебя уже 2000 Имбали это определенно Этот промо, кстати, на неограниченное количество активаций для одного человека Поэтому юзайте Помимо всего прочего, открывая кейсы на вилдропе Ты принимаешь участие в имбейших розыгрышах В которых можно выиграть вот такие дорогие скины он обновляется каждые 24 часа, и самое крутое что репостить ничего не надо. Ты просто открываешь кейсы определенных типов. Армейская запрещенно засекреченная, либо же тайная. И тот человек, кто за 24 часа открыл больше всего кейсов, получает скин. Кстати, тайная, сейчас разыгрывается почти 6 тысяч. Чел открыл 6 кейсов, и скоро это он авапу заберет. Поэтому о розыгрышах сейчас не так много народов знает и не так много народу в них участвует. Ну, по крайней мере, на тайное точно, поэтому именно ты можешь 6к забрать. А бонус барабани не договорил. Также тут вроде бы как и перчатки, и ножи, и 100 тысяч рублей лежит. Не выпадет, скорее всего, но попробовать удачу, в принципе, можно. Из фишек у Вилдропа есть кейс бесплатный за депозит от полумиллиона рублей. Также есть кейс за 10 и за миллион рублей. Это самые дорогие кейсы, которые только есть в мире. И, кстати, они потихоньку открывают вот эту новую серию, поэтому скоро мы обязательно запишем. Ну, а на балансе моем 50 тысяч рублей, давай мы откроем один яхт-клуб кейс, это самый дорогой кейс из-за новых серийных, да, если не брать ПКшку и Арчик сразу неплохо за 3400. Минуса нулись. А теперь попробуем открыть самый дешевый из новой серии, который называется мышки. Допустим, 10 штук. Кстати, сбор здесь действительно неплохой. надеюсь на какой-нибудь градиент. Кстати, Авапа, изумрудный дракон, был, слушай, а вот эта имбулечка, 12 тысяч рублей. Рублей, неплохо, спасибо Мышки кейс, не, но ну эти кейсы Кстати, мы скоро заснимем тут кейс за сотку Короче, спонсор Вилдроп, годный сайт Крутой, по крайней мере Окупает, поэтому ссылочка с бонусами В прикрепе бонусы интереснее Чем даже на Вилдропе, а я желаю вам Приятного просмотра, продолжаем кбшку Че вот вам спонсор-то, блин, не нравится Вот такой сайт, Вилдроп, ссылка В прикрепе реально крутой, мужики, кстати Забыл э, сказать, наверное Спасибо, с барского плеча Просто, я тут по по на ноге уже сижу с барского плеча. Челломбьюкис батл. Спасибо, бочки, большое. Первый раз мы ее купили за миллиард лет здесь, наверное. Просто жесть. Короче, что хочу сказать? Вам, наверное, не стоит напоминать, да, что человек хочет видеть лайки. Зачем я это сделал, я не знаю. В общем, мужики, пожалуйста, полайкайте <смех>, меня немножечко. Инвестируйте ваши лайки под этот ролик. Последние, последние ролики... Ой-ой-ой-ой. Последнее время много вы лайков инвестируете в мой канал. Респект, мужики! Реально большое спасибо, очень приятно. Пожалуйста, инвестируйте дальше и не останавливайтесь, потому что... Да не знаю почему, но просто, пожалуйста, лайкните ролик, мне будет безумно приятно. Мужики, перенеслись мы из кейсов в лайв-контент. Сейчас будет обзор, мне рука трясется. что я купил в магазине. А купил я, друзья, вот такие пелемешки. И мы с вами сейчас будем готовить. 300 лет не готовил с кубиком, но попробуем, потому что я обычно сам бульон к ним делаю, но вот сегодня так. Кстати, к слову, есть э, кое-что интересное, что вам можно показать. Короче, смотрите, какая тема. Мы же с Таиланда приехали. И я вот здесь засадил этот кругленькую такую штучку, сейчас вам покажу. Вот, что выросло. Манго здесь плохо стало, еще одной такой штучки плохо. И мне еще привезли фруктики. Я их тоже засадил. Кому интересно, смотрите, какая выросла. Только единственное, сейчас в Иркутске очень холодно, и вот это вот История немножечко вот листики тут пожелтели А в целом вообще я очень рад Результату такому я доволен По фруктикам, что привезли Я засадил вот такую шишку Я не знаю, что это такое, но похоже на шишак Поэтому вот этот шишак я, короче, засадил а, То, что вы видели с листочками Это вот такая круглая байда Выросла Тут, я не знаю, веточка на вербу похожа А, это, это гроздь Ох ты, как тут много Ананас привезли Так, дальше Волосатые вот такие штучки принесли мохнатые, они очень вкусные, это как чеснок и манго. Вообще, короче, кайф кайфуем, кайфоваем. О, это съесть уже, наверное, надо. Вот такая вот история, поэтому человек еще и садовод. Сейчас будем еще и с вами кулинарией заниматься, готовить пель пельмеши. Это своеобразный тип, знаете, как уличных артистов, музыкантов, типают. Почелом кейс батл, спасибочки. Не, реально мы сегодня первый раз начали окупаться. Но до этого слив был огроменный, просто колоссальный за несколько роликов. Ну и вот, поэтому тепните меня лайком и все будет шикарно. У нас 12 тысяч рублей, мы пока на алмазном будем, потому как я пока не хочу на кейс десятку. За 10 тысяч идти Вот, ПОВ, э, типичный кейс батл. Лоу-баланс на 10 тысяч Вообще, э, я не буду называть, конечно, ролик лоу-баланс Потому что это десятка а Это десятка, я не закончил предложение Улетит в форточку сейчас Вот, а мы так хорошо начали Серьезно, КБ Блин, они меня не окупают Но, наверное, типа, они смотрят ролики такие думают, блин Чел снимает кейс батл э, И у него еще и реклама ну Не, ну типа, а чё такого-то? Блин, я же кейс батл снимаю. Я... Вот заметьте, да? Ничего плохого про сайт не говорю. ну снимаю, его смотрят. Любой мой ролик посмотрите, я говорил, я не хочу засирать кейс батл, Но я комментирую то, что вижу. Я комментирую так, как оно выдает. Ну что тут еще поделаешь? Ну то есть, если оно реально хреново падает. Просто поймите, всю ситуацию я закидывал 60, я закидывал 50. я Меня не окупало. Ну то есть, если меня не Купает, я что, буду говорить, что все круто, но это же бред? Это же неправильно, кейсбат? Да, блин! Мне это нравится, вам нет. Не, я на самом деле не хочу это убирать, пусть фишкой будет, что я не знаю, как им пользоваться. Короче, ну вот такая тема. Ну просто, кстати, это дорого может быть. Понятно. Ну, вот смотрите, если меня когда-то в этой жизни начнет КБшка окупать, кстати, на прошлом ролике я просил 5000 лайков, отходя, да, немножечко от темы, мы не набрали, поэтому сегодня нет большого депа, я 10. Посмотрим, что сколько ролик наберет с таким депом. Короче, если бы кейсбат окупал, но это же, типа, ну, вот, прикинь, да, я открываю кейс за полтинник, мне выпадает 100 тысяч, но я же не буду сидеть условно, даже даже 80, я же не буду сидеть и говорить, какой плохой сайт. Естественно, я обрадуюсь, естественно, скажу, молодцы. Но мне не дропает! Мне просто в тупую, я не знаю, почему. Там пишут, ты не умеешь, не умеешь, будет много негатива в этом ролике. Я сдерживался, ну, что это такое? 5к, ладно, спасибо. Ну просто слив огромный, там же какой-то... Должен быть хоть... Оно же немножечко должно было ансиагу сделать на моем аккаунте. Ну, хоть чуть-чуть. Сегодня у нас миллиард алмазных кейсов. Давайте, кстати, ребят, залайкайте, пожалуйста, спасибо большое, чулом бью. Залайкайте этот ролик. Ну типа 10 тысяч немного, но залайкайте. Вот если... Давайте сделаем так. Пусть он наберет больше, чем ролик с депозитом в 60 тысяч. Пожалуйста, это будет просто имба, реальный имба. Какое же говно выпадает? Но я, ну, типа, почему я объясню, почему я иду на эти кейсы? Мы слили дофига денег. И, ну, реально хоть что-то должно выпасть. В теории, в по логике, ну, выпадает кал. А вообще просто говно. Оно меня, ну, оно меня не окупает. Но нет, выпали перчатки, ладно. Хрюхрю, -хрю, какое же говнище дропает. Ну вот, ну типа о чем не говорить? Да, я не пытаюсь там спонсора поднять за счет кбшки. Но о чем мне, ну вот реально о чем мне радоваться? Я, типа, блин, как классно, но не выпадает. Вот выпадет сейчас за 50, да, естественно, я скажу, блин, молодцы, но это говно какое-то. Ну то есть десятка просто моментально улетела в форточку. Такого не должно быть, королева. Запикай, Запикаюку. Кор. А давай попробуем, блин, давай попробуем. Я, кстати, не обращал внимания на эту табличку в предыдущем ролике. Вы начали писать, я эти внимание обращаю. Не знаю, почему. Но я не хочу играть. Будет ли сегодня человек до депача? Это вообще большой вопрос. Ну, видимо, будет. Но она очень мне, но она мне не окупает. Типа в чем мем? Ставь лайк, будет сейчас человек до додепать Короче, сейчас еще десятка залетит, поддержите мой тильт Кстати, у меня даже сайт пранк Парапранкует, и посмотрите, что ищем Окуп, вот. окупа Ну, ищем, нет, ищем что? Окуп на КБ, его нет ну так, наверное, только на моем аккаунте. Я не знаю, почему, честно. А еще с Таиланда привезли вот такого муравьишку в этих корзинках. Сейчас этот тайский муравей пойдет на Иркутскую улочку. У нас как раз там хорошо. Это же, да, это, это муравьишка. Муравью понравилась Иркутская среда обитания. Я сейчас его на балкон общий выпустил. Жалко, мужика. Ну а что, вот давид так долго проехал, собственно, чтобы переехать в Россию с Таиланда. Молодец. Мужики, варка пельменей откладывается, этим будут заниматься не я. Вот так. А, тильтовый ролик будет, готовьтесь. Кто не любит найти, выключайте, но я буду в тильте. Ну просто, ну такого не должно быть. Оно вообще ни в какую. То есть кейс батл это реально крутой сайт, который смотрят, у которого есть потенциал, который выдает. Но уже несколько роликов... Реально какая-то проблема происходит Я не знаю, может мне открутку включили Слишком много о себе думаю, да Ну, короче, будем пробовать, еще десятку, может быть А прикинь, сейчас выпадет на сотку Все, не будем ничего прикидывать, сейчас уже по факту посмотрим Друзья, в точности такой же завоз денег на сайт, как и был в начале Короче, я хочу открыть кейс 10 тысяч сразу Ну вот так, да, сходу ну, фастом откроем эту историю, я не хочу обычным, потому что тут ничего интересного не выпадет Косарь, кстати, вот неплохо Но ну, вот выпало, я говорю, круто, бесплатки выдают нормально, типа с 10 косарь Нет, да в целом нормально Че, поехали, позу орла сядем Давай, если сейчас каждый прожмет лайк, человек окупается Если конкретно ты поставишь, человек окупится Давай, сейчас уйдем на паузу Ой, нифига у меня мотня, мотня, мотня торчит Уходим на паузу, Все, в позе орла на паузу, ждем твоего лайка Давай, пауза так, мы еще мы ещё стоим на паузе. Я все еще тебя жду, это все еще пауза. Мы еще на паузе. С Стас тебя ждет. Все, раз, два, три. Ставь лайк, поехали, моментально. Поза орла, счастья, здоровья, дочь успеха, давай. Кей за десятку. И это... Ну вот о чем говорить. А, извиняюсь, ладно, нормально. Я думал, это дешево. Он раньше очень дешево стоил. Ну поехали по жести в конце ролик. По жести. 7-9 тысяч где-то. Да хор... Ну вот Хорошо! Ну, вот здесь и выпадает. Я же не буду говорить ничего плохого. Реально выпадают. Спасибо, КБ, Ломбью, бью. Хорошо. И даже настроение поднялось. Здесь погнали. Здесь уже сделай мега позу орла, друзья. Тут по-любому надо. Ну давай, вот в конце ролик начинает уже набирать обороты. Давай. Черный алмаз. Давай 20 тысяч кейс. Хорош. Ну, не хорош, немножечко. Ну давай еще раз. Давай КБ, чуть-чуть поднажмем, поднадавим. Давай позорла. Здесь у нас другая. Ну можешь? Ну можешь, 43, yes Как тебе такое? Нет, ну это хорошо Х2 от депа Я сделаю продолжение Я продам и сделаю продолжение У нас на аккаунте на сайте минус, минус более чем 100 тысяч За несколько ролей Ну вот тут КБ как бы молодец Сегодня респект, реальный респект Ну вот ничего плохого говорить не буду Классно Выдала! Супер, спасибо А вот что произошло дальше, вы узнаете в следующем ролике, друзья Подписывайтесь на канал, ждите следующий видос Я алочный человек на просмотре Хы. Извините, но хочется два ролика И без, без, без дадепов <ф> Мне больше денег заплатит, честно скажу, за интеграцию если этого просто больше заработаю За интеграцию платит хорошо Все, вот сегодня хороший конец ролика Все, мужики, всем спасибо Я прямо сейчас буду записать для вас вторую часть Ждите она скоро выйдет. Как только... Короче, я... Все. Сейчас. Стойте, я соберусь с мыслями. В планах этот ролик выпустить через некоторое время. Если этот ролик наберет 4000 лайков, чем придет это некоторое время, я сразу его дропаю. Договорились? Договорились. Все. Спасибо за просмотр. Дальше жестче ждите.